Проверка баланса по карте возможна несколькими способами. Наиболее удобные и менее времени затратными способами являются дистанционные, такие как SMS-банкинг, интернет-банкинг и обращение в колл-центр банка. SMS-банкинг в большинстве случаев предоставляется на бесплатной основе, но некоторые банки могут взимать комиссию в районе 3-5 гривен в месяц. Подключившись к SMS-банкингу, каждый раз, проводя операцию, вы будете получать SMS-сообщение, с остатком средств на вашей карте. Также вы можете в любой момент запросить информацию, отправив смс-сообщение. Подключение к смс-банкингу возможно с помощью звонка в колл-центр или же обращения на отделение банка. Интернет-банкинг, в отличие от SMS-банкинга, предоставляется абсолютно бесплатно и дает вам возможность узнавать не только остаток по карте, но также делать выписки за определенный период. Для подключения интернет-банкинга зачастую вам требуется только наличие интернет-соединения и привязка номера вашего мобильного к карточному счету. Проведение регистрации и активации происходит онлайн. Также необходимо отметить, что процедура может отличаться. В некоторых банках потребуются одноразовые пароли, которые выдают банкомат. В некоторых вам необходимо заключить договор о пользовании данной услугой. Также хотелось отметить, что данную услугу предоставляют не все банки в Украине. Помимо вышеперечисленных дистанционных методов, вы можете осуществить звонок в колл-центр банка. Но хотелось бы отметить, что данную услугу предоставляют не все банки и может потребоваться значительное количество времени, пока вы дозвонитесь до оператора. Наиболее трудо- и время затратными способами является посещение банкоматов и отделений банка, в котором вы обслуживаетесь. Таким образом, вы получите чек, в котором будет указан ваш баланс. Помимо этого, вы можете также получить выписку по вашему счету за определенный период. Также вы можете заказать выписку по вашему счету на свой домашний адрес. Ее вам будут доставлять вместе с почтой. Для этого вам необходимо посетить отделение или же сделать звонок в колл-центр банка.